Российской Федерации, пожалуйста. Добрый вечер. Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» Константин Коковешников. У меня вопрос к президенту Путину. Владимир Владимирович, ответьте, пожалуйста, максимально конкретно. Вы за или против подписания Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом? Мы не за и не против. Это вообще не наше дело. Это суверенное право украинского народа, украинского руководства, лица президента, парламента и правительства. Тогда скажите, пожалуйста, прямо, вот после подписания этого соглашения по ассоциации, возможно ли присоединение Украины к странам таможенной тройки, и если нет, то почему? Нет, невозможно. А невозможно это потому, что из, а, в рамках этого, этой ассоциации предполагается создание зоны свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. А в рамках этой зоны свободной торговли. Украина берет на себя обязательства внедрить на своей территории на торговые а, т, правила и режимы торговой политики Евросоюза. И а, из 10 а, с половиной тысяч импортных таможенных а, тарифов, примерно, я сейчас могу ошибиться, 7666 тарифов а, обнулить. С момента вступления этого соглашения в силу. Оно может вступить в силу уже в начале следующего года, где-то в феврале. Еще через три года раскрытие рынка будет где-то на 85,5%, а еще через несколько лет на 98,5%. Мы считаем, что такое раскрытие рынка для нас очень опасно и неприемлемо на сегодняшнем этапе развития нашей экономики. Мы, Я уже об этом многократно говорил, оговорил. Мы стремимся к тому, чтобы создать единое евразийское экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Но для того, чтобы это было на равноценной, равноправной основе, чтобы мы не, не несли экономических потерь и, как производная в социальной сфере, не имели проблем, это должно быть согласовано постепенно. И возникает следующий вопрос: следующий вопрос такой: как нам известно, Украина обязуется внедрить на своей территории, в своей экономике технические регламенты Евросоюза. Это очень важный вопрос: что это такое для людей, которые не посвящены в эти дела? Это значит, что. Почти все товары или многие товары, производимые на Украине, должны подчиняться правилам Евросоюза – технологическим, техническим. Значит, можно, это, это хорошие технические регламенты, даже очень хорошие, но для того, чтобы по ним выпускать товары, нужна модернизация экономики и различных отраслей производства. Это требует больших инвестиций. По экспертным оценкам нашим, это где-то в районе сотни миллиардов евро. Есть ли это источники? Ведь когда страна присоединяется в полноформатном масштабе к Евросоюзу, она получает кредиты, льготы какие-то и так далее. Но Украина не присоединяется полномасштабно, и никаких, по-моему, ни кредитов особых, ни льгот там не предусматривается. К чему это может привести, по нашему мнению? К вытеснению собственно украинских товаров на другие рынки, прежде всего на рынок таможенного союза. А если иметь в виду, что у нас есть зона свободной торговли, где и Украина, и Россия являются членами этой зоны, то, безусловно, это приведет к вытеснению на наш рынок. Поэтому мы оставляем за собой право использовать протокол номер 6 договор о зоне свободной торговли для того, чтобы свой рынок защитить. Это не значит, что мы будем запрещать на российский рынок ввоз украинских товаров, но это значит, что что эти товары не будут пользоваться льготным режимом в рамках зоны свободной торговли. А на них будет распространено правило так называемого режима наибольшего благоприятствования. То есть в такое же положение будут поставлены товары украинского производства, как и всех других стран мира, членов ВТО. Мы обратили внимание еще на один момент, я сегодня проинформировал своих коллег: одно из положений гласит, что. При конечной сборке на территории Украины товар будет считаться украинского происхождения, даже если он произведен из комплектующих стран ЕС. Но это, это что такое? Это отвертка называется, отверточная сборка. И, а мы не хотим отверточную сборку иметь на своей территории в массовом масштабе. Мы добиваемся от наших партнеров и практически добились уже, чтобы если, скажем, в сфере машиностроения мы осуществляем общие проекты, чтобы это, было, чтобы это были проекты с глубокой степенью локализации. 60-70%. И мы об этом договорились. И так основные, скажем, в области автомобильной промышленности работают все наши основные мировые партнеры, мировые бренды. Мы не хотим, чтобы с заднего крыльца там, мы получили какой-то подарок в виде отвертки. Об этом тоже надо подумать. Ну и, наконец, есть еще одно соображение. Да, и это, кстати говоря, может существенно осложнить наше сотрудничество в таких высокотехнологичных сферах, как авиация, космос, судостроение, машиностроение в целом. Ну и, наконец, по сельскому хозяйству. Но Украина согласилась, по сути, открыть, полностью либерализовать рынок сельскохозяйственной продукции. Это и в сфере животноводства, и что касается завоза живого скота, и мясопродукции. Это касается и растеневодства, потому что, кроме этого, еще, как мы видим из проектов документов, Украина согласилась полностью перейти на санитарно-ветеринарные правила Евросоюза. Это все предметы очень сложных предметных переговоров. Мы не являемся участниками этих переговоров и не можем вот так вот в явочном порядке все это принять на, на свой счет и перенести на российскую почву. Поэтому мы сегодня договорились с Виктором Федоровичем, мы проведем, конечно, консультации с украинскими партнерами в соответствии с правилами, изложенными в договоре о зоне свободной торговли. Но оставляем свое право применить те меры защиты, о которых я уже сказал.